Сейчас у нас очень много предложений, различных вебинаров, различных лекций на различных площадках. И поэтому для меня очень ценно, что те, кто хотят повысить все-таки свою финансовую грамотность, и я уверена, что когда-то закончится это все, и мы будем жить по-прежнему. И нет, уже по-прежнему, наверное, не будем жить, будем жить лучше, и э, все станем богатыми. Танюша, вам слово. Я рада поприветствовать вас. Сейчас я настрою. Я сменила локацию, из своего рабочего кабинета перебралась в гостиную, в мягкое кресло. И в то время, как все перестраиваются на онлайн-работу, кто-то в стрессе, кто-то только обучается, как можно... Работать, не выходя из дома. Для меня, наоборот, все как обычно происходит, и я из рабочей атмосферы сменила локацию теперь немножко на другую. Я готова загрузить в демонстрацию экрана нашу презентацию. Когда готовилась к вебинару, скажу, что... Это не специально, но это так получилось. Темы, которые запланированы, которые были запланированы еще в конце прошлого лета, оказались настолько вовремя и настолько актуальными, что э, смотрю на план работы и сама удивляюсь, как это так происходит. В прошлый раз, самое начало карантина, мы с вами говорили о важности резервного фонда, а вот сегодня, сейчас загружаю презентацию... И начнем работать. Сейчас я ее разверну. Так, давайте проверим, переключаются, видно переключение слайда. Все, отлично. А, ну что ж, сегодня у нас с вами третье занятие. Мы говорим с вами о том, как у, укрепить свое финансовое состояние. По плану мы собирались рассматривать поиск дополнительных источников дохода. И, конечно же, я откорректировала сегодня, дополнила слайды презентации о том, что же делать во время кризиса, в котором мы с вами оказались, какие нужно предпринять антикризисные меры для того, чтобы хотя бы сохранить текущее финансовое состояние, ну и, конечно же, неплохо было бы еще и заработать в это время. Итак, когда мы говорим с вами о поиске источников дополнительного дохода, нужно в первую очередь обратить внимание на соотношение между нашей самооценкой и получением дохода. Сюда попадает способ получения дохода, сюда попадает сумма дохода, которую мы ожидаем получить, Следующий этап, который мы озвучиваем, сколько стоят наши услуги, сколько стоят наши товары, если мы что-то сами делаем руками, и э, как же договориться между нашей самооценкой и между тем ожидаемым уровнем дохода, который нам хочется. Потому что очень часто большим препятствием как раз и является то, насколько мы ценим себя, насколько мы можем... Рассчитать, сколько же нужно попросить денег за а, наши услуги, сколько нужно попросить денег за а, то, что мы можем сделать самостоятельно а, руками, если мы можем что-то произвести. А, еще также важный момент, как мы можем принять эти деньги. И если вы вспомните, самое первый наш вебинар, самое первое занятие, мы начали с установок, с наших психологических установок относительно денег. А, и мы с вами искали а, те установки, которые нас ограничивают. И вот здесь к уровню самооценки очень часто подключаются еще и какие-то ограничивающие негативные установки, которые мешают нам. Если мы свято уверены, что большие деньги воровали, то оценивая себя, оценивая свой труд, мы будем автоматически занижать нашу стоимость. Если наш уровень самооценки, наше психологическое состояние находится на нуле, а то еще и ниже плинтуса, соответственно, когда мы ведем переговоры с потенциальным работодателем, когда мы ведем переговоры с нашим потенциальным клиентом, мы точно так же будем занижать нашу стоимость. И не всегда хватает сил озвучить столько, сколько мы хотели бы получить за э, нашу работу. И одна из... Э, вот из части домашнего задания как раз и будет связано с нашей самооценкой, в конце расскажу, какое будет задание у нас в этот раз, но очень важно проанализировать себя, проанализировать, а действительно ли я хочу и могу озвучить ту стоимость, сколько я стою. Мы с вами на прошлом вебинаре говорили о финансовых привычках богатых людей и о финансовых привычках небогатых людей. И они отличаются, они действительно отличаются, так как и любые другие привычки, которые мы делаем автоматически, также и финансовые привычки, то, что мы делаем относительно наших финансов, относительно наших денег, они тоже зачастую у нас автоматически возникают. И если до сих пор еще какие-то финансовые привычки у вас недостаточно развиты вот на уровне автопилота, что делать это как само собой разумеющееся, то как раз сейчас прекрасное время, отработать эти привычки, закрепить их настолько, что мы потом делаем, не задумываясь. Ну, к примеру, мы говорили с вами о бюджете. И вместе с рассылкой, Эла э, спасибо большое, прикрепила ссылку на видео, в котором я рассказываю об управлении личным бюджетом, о том, э, из чего формируется бюджет. Мы с вами говорили об этом, но на видео более подробно, потому что видео длиннее, чем длится наш вебинар. И у вас была возможность пересмотреть это. Э, то э, такая финансовая привычка, как регулярная фиксация. Э, Цифр нашего бюджета, как доходов, так и расходов, действительно пойдет на пользу. Вот сейчас те, кто уже ведут бюджет, те, кто делают это раньше, либо те, которые начали делать это с нашего первого вебинара, у вас уже есть какая-то статистика на которую вы можете посмотреть, потому что в этом же видео я рассказывала об обязательных тратах, нужных тратах и желаемых, чем они отличаются, как отличить одни от другие? то сейчас очень важно понимать в вашем личном бюджете или в вашем семейном бюджете, какие траты у вас будут обязательны, то, что действительно нужно, какие траты нужны, а какой процент желаемых трат, от которых сейчас можно отказаться? Немножко позже еще вернемся к этому вопросу. И вот те, кто уже это делают, им будет сделать легче. Если вы не вели бюджет, если вы этого не делаете, придется по памяти вспоминать и на ходу, начиная регулярно записывать свои траты, вы уже сейчас можете это сделать, но немножко с опозданием. И еще одна из полезных финансовых привычка, привычек – это составление плана расходов, когда вы планируете, понимая, сколько вы примерно тратите, вы планируете и придерживаетесь намеченного плана, то есть вы контролируете свой план, то, что вы запланировали, и фактический расход. И когда вы видите, что вы начинаете выпадать немножечко э, в большую сторону, либо вы уже добираетесь к своей границе запланированных трат, то вы можете притормозить и остановиться и сказать, стоп, мы эту категорию уже выбрали то, что мы запланировали. Запланировали остальное у нас будет незапланированной тратой, соответственно, мы можем придумать другой план действий и либо не потратить, либо, может быть, пересмотреть категории, если это действительно очень важные траты. Но именно план и контроль дает вам возможность психологически чувствовать себя гораздо увереннее. И это очень важно. Будем с вами сейчас говорить об антикризисных мерах. И это один из очень важных факторов, который на нас давят в такой ситуации. Еще одна полезная финансовая привычка – ежемесячно проверять выписку по своей банковской карте. Во-первых, это нужно для того, чтобы фиксировать цифры в бюджет. Вы переносите из выписки данные в таблицу, в которой учитываете свои доходы и расходы. В то же время очень важно отслеживать, что происходит по вашей банковской карте. Во-первых, могут быть какие-то несанкционированные списания, и вы можете это прозевать, и тогда крайне сложно будет потом восстановить свой денежный баланс. У меня была такая ситуация, когда в работе, на бегу, в командировке, мне нужно было, мне прислали один файл, и мне нужно было срочно посмотреть. Это была таблица. Мой смарт смартфон не поддерживает, для этого мне нужно было загрузить дополнительную программу, я наспех, программа на английском, я наспех что-то нащелкала, через месяц Google у меня автоматически списывает сумма небольшая, 136 гривен, в том месяце я тоже была в командировках, была занята, я увидела списание, но разбираться мне было некогда. Когда через, еще через месяц снова мне пришло уведомление, что списана эта сумма, я уже возмутилась, потому что я не понимаю, за что с меня списывают. Я уже вообще забыть забыла, что было два месяца назад. И мне, честно говоря, мне пришлось примерно полдня потратить, чтобы вспомнить, найти, что это было, написать в техподдержку, что я хочу отказаться и так далее. Одну сумму мне вернули. Одну сумму мне не вернули, и для меня это были чистые потери по моей невнимательности. Но если бы я не получала уведомление э, о движении по карте, если бы я не контролировала, что происходит с моими деньгами на банковской карточке, я бы этого так и не заметила, и из месяца в месяц эта сумма продолжала бы списываться, потому что это была автоматическая подписка на пользование программой, которой я больше не пользовалась. То есть это были зря потраченные деньги. Поэтому проверяйте. В контексте той ситуации, которая происходит сейчас, мы все больше делаем покупки в онлайне, в интернет-магазинах. Мы можем попадаться на фишинговые сайты, там, где просто собирается информация. Соответственно, будет все больше и больше мошеннических атак на банковские карточки. И если с вашей карточки, которую вы не контролируете, будут маленькими суммами списываться какие-то э, деньги мошенниками, вы можете это не заметить. Зачем отдавать свои деньги мошенникам? Внимательно контролируем и уважаем и защищаем наши же собственные деньги. Еще одна полезная финансовая привычка – это чек в магазине. Вы его берете с собой. Потому что даже если вы расплачиваетесь банковской картой, вы сумму потом разнесете в свой бюджет. Но в чеке вы можете видеть полностью все, что вы купили. Очень часто, когда в супермаркете делаешь огромную покупку, а с учетом того, что действительно мы сейчас один раз в неделю, или там один раз 3-4 дня, или еще реже выходим в магазин, мы делаем большую покупку сразу же, там может быть несоответствие цены. И это важно. Кроме того, при наличии чека мы можем вернуть товар без чека по закону защите прав потребителей, мы не можем сделать возврат. Ну, допустим, сейчас это может быть и не сильно актуально, но привычка взять чек, прочитать, что написано в чеке, проконтролировать, она остается... И она будет вас выручать не один раз. Не далее, как сегодня я делала покупку, я расплачивалась банковской картой на автоматической кассе, которая без кассира. Я берегу свое здоровье, я стараюсь придерживаться тоже самоизоляции, но иногда выхожу в люди, и я выбираю карту, я выбираю кассу там, где меньше контакта с людьми. И э, я не тот штрих-код на продукте считала, там, оказывается, было два штрих-кода. И сумма к оплате, почему я очень удивилась, была вместо 200 гривен 700 с чем-то, э, ну так почти в три с половиной раза больше, я поняла, что я не брала столько. Когда начала выяснять, оказывается, что мне отменили. Я не тот считала штрих-код, который был приклеен на товаре. Тоже, если бы я это делала наспех, невнимательно, если бы я не смотрела, что пробивается в мой чек, то, возможно, я бы не обратила внимания и ушла, заплатив больше, чем должна была это сделать. Конечно же, еще одна из полезных финансовых привычек но тут я воспользуюсь служебным положением, повышение своего уровня финансовой грамотности. Как минимум вы все большие молодцы, потому что вы проходите этот курс, и вы точно выполняете его, я вас очень хвалю за это, и очень радуюсь тому, что а, чем больше людей будут уделять внимание а, своему финансовому состоянию, тем больше у нас будет богатых и благополучных людей. И мы стараемся делать все для того, чтобы делиться делиться полезной информацией, помогать, помогать людям в том, чтобы осваивать простые приемы, которые помогают в обычной повседневной жизни. И когда вы обучаетесь сами, когда вы учитесь, когда вы это делаете, привлекайте ваших детей. Привлекайте ваших родственников, членов ваших семей к управлению бюджетом, к тому, чтобы они вместе с вами обучались на ходу, особенно это касается детей. Перед тем, как я перейду к следующему слайду, я вас попрошу, пожалуйста, перепроверьте в нижнем левом углу, у вас есть микрофончик. На него надо щелкнуть, чтобы он оказался перечеркнут красной черточкой, и тогда это будет означать, что ваш микрофон не работает. Хорошо? Потому что слышу клавиатуру на записи, эти помехи, спасибо большое. Эти помехи остаются, а потом, когда будете переслушивать, просто вам это будет мешать. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Ну, теперь давайте поговорим с вами о том, как же карантин влияет на нас, какие есть факторы, и хотелось бы... Мы сейчас действительно уделим этому внимание, потому что это очень важно, потому что произошло то, чего мы точно не ожидали. Это самый настоящий форс-мажор, и достаточно сложно сейчас очень многие оказались под воздействием двух больших и важных факторов, которые давят на вас. В первую очередь это психологические факторы, и к ним относятся растерянность, к ним относится паника, к ним относится беспокойство о своем здоровье, о здоровье своих близких, о здоровье своей семьи, как попутно идет ожидание ухудшения ситуации в будущем. С этим всем связана тревожность, тут, возможно, депрессия. Продолжить этот список можно еще фактором, психологическим фактором того, что целая семья оказывается закрыта в четырех стенах и практически личного пространства не остается. И сложность э, и Украины, и не только Украины в том, что э, очень много семей, которые проживают в ограниченных жилищных условиях, когда на территории, на небольшой территории, особенно если это городские квартиры, э, могут быть и два и три поколения вместе. И если раньше у нас была возможность, пока дети в школе, в садике, их родители на работе, старшее поколение может свободно отдохнуть или перемещаться, передвигаться, то сейчас все оказались закрыты в четырех стенах. И это очень трудно. И здесь, в этой ситуации, на женщин ложится еще большая нагрузка. Почему? Потому что кто-то, работает в удаленном доступе, и несмотря на то, что ты находишься дома, ты все равно работаешь. Домашнее окружение плохо это понимает, особенно дети, они считают, что если мама дома, значит, мама полностью в их распоряжении находится, они требуют к себе внимания, и маме приходится разрываться. И у мамы все равно остаются... Домашние обязанности, которые, когда семья видит, что мама дома, то никто их не отменял, и все расслабленно себя чувствуют, кроме мамы. Я вас очень хорошо понимаю, я вас искренне поддерживаю в том, что нужно маме много сил. Женщинам действительно много сил нужно, потому что женщина и третейская судья дома, когда нужно э, разобраться с детьми, кто виноват, или со старшими родственниками помочь всем сохранить взаимоотношения. Мама вынуждена быть финансовым директором, распределить ресурсы. Мама вынуждена быть поваром э, и так далее, и так далее. Очень много у нас у женщин ролей. И от того, насколько мама будет собрана, спокойна, уверена, будет очень многое зависеть. И нам действительно нужно поработать над своим психологическим состоянием, потому что если мы тревожны, если мы растеряны, то э, у нас очень мало сил остается для того, чтобы мы двигались в будущее, для того, чтобы мы ищем где-то опору, и когда внутри этой опоры нету, а если еще и в нашем ближайшем окружении, в нашей семье этой опоры нет, не всегда так бывает, что вас кто-то поддерживает, вот дает вам крепкое, сильное плечо, то нужно искать эту опору, но даже если... Вы чувствуете поддержку дома, это же все равно происходит взаимный обмен, и нам нужно тоже давать поддержку нашей семье. Поэтому любая психологическая практика, которой вы можете пользоваться, она будет полезна. Это могут быть медитации, это может быть зарядка, это может быть даже самый обычный, повседневный, э, привычный ритуал, под этим подразумевается какой-то рутинный порядок. Опять эти -то будут тошны. Немножко у кого-то включен, остался микрофон. Хорошо. А, любая практика, которая вас поддерживает, э, окей, отлично. Даже если вы просто договариваетесь с вашей семьей о том, что у вас там 15, 30, 45 минут вашего личного времени, в которое вас не трогает никто, и вы в это время можете в тишине побыть спокойно одна, для того, чтобы собраться со своими силами. Это будет очень здорово. Недавно одна моя знакомая делилась, когда дети уже оказались на карантине, и она работает дома в удаленке, и нагрузка, и постоянно дочь требует внимания. Она поделилась, как она смогла с дочерью договориться. Они договорились про график работы, про то, что у дочки есть график, как уроки в школе по 45 минут с перерывом, в эти 45 минут дочь занимается занятиями, мама может работать, когда начинается перемена, мама может уделить внимание своей дочери там, и ответить на вопросы, и помочь что-то, или подать что-то, для того, чтобы не было постоянного вот дерганье и нервничали обе, и тогда и мама работает, и дочка занимается, и мама написала о том, что да, все наладилось, у нас стало получаться, потому что вижу, что очень многие мои знакомые жалуются на то, что действительно с этим трудно справляться. Еще один фактор, большой фактор, существенный, очень важный, который влияет на нас сейчас, на нас сейчас во время карантина – это финансово-экономический фактор. К примеру, это может быть связано с потерей дохода. Сейчас, в данный момент, у меня еще есть розничный бизнес, и мы уже две недели не работаем. И две недели, по факту, вся команда остается без дохода. И это печально и грустно, потому что еще какой-то резерв есть, но мы понимаем, что этот резерв скоро заканчивается, и нужно будет что-то с этим делать. И в такой ситуации оказалось очень много людей, которые не по своей воле оказались без дохода. Все осложняется еще больше, если у вас есть обязательства по кредитам, потому что я мониторю ситуацию, что происходит с банками. Банки готовы предоставить сейчас, к примеру, кредитные каникулы, но очень хочу вас предостеречь. Во-первых, пересмотрите ваши кредитные договора, что записано конкретно в договоре. Особенно важно посмотреть, из чего состоит та сумма, которую вы выплачиваете по кредиту? Что здесь важно? В этой сумме есть часть, которая идет в погашение основной суммы, это тело кредита. В этой сумме есть начисленные проценты, и в этой сумме может быть еще комиссия. И под кредитными каникулами что банк подразумевает? Банк готов дать на 3 месяца кредитные каникулы на уплату основной суммы по о, телу кредита. Вы можете, если не вникаете, вам может показаться, что эти три, ближайшие 3 три месяца, особенно если вы сейчас не получаете доход или он у вас резко сократился, вам может показаться, что вам совершенно не нужно платить. Это не так, вам платить нужно, вам нужно платить проценты. К примеру, законодательство в Украине разработали такой механизм защиты заемщиков, чтобы банки и небанковские финансовые установы не начисляли на период карантина пение и штрафы. Но это справедливо, потому что все оказались в форс-мажоре. То есть, если вы не заплатили по кредиту, то пеню и штраф вам вот в этот период не начислят. Но помните о том, что карантин закончится. И вам нужно будет, даже если вы готовы договариваться с банком о таких кредитных каникулах, вот ту сумму, которую вы не заплатили сейчас за ближайшие три месяца, вам пропорционально разделят до конца погашения. У вас этот платеж будет больше потом. И может так получиться, что у вас нет сейчас ресурса на погашение, и потом его не будет, а нагрузка будет еще больше. Мы с вами еще сегодня, да, мы успеваем, мы еще сегодня поговорим о поиске дополнительного дохода. Как же в этой ситуации искать этот доход? Но очень важно проконтролировать ваши обязательства по кредитам. Если вам приходит предложение от банка, пожалуйста, для начала прочитайте ваш кредитный договор. Задайте вопросы банку, банковскому работнику, который будет с вами общаться. Очень подробно расспросите, что предлагает банк. Потому что э, банковская практика говорит о том, что не всю информацию они сразу же доносят до клиента. В любом случае, банк будет защищать свои интересы. Предлагая кредитные каникулы вам, банк не идет вам навстречу. Банк решает свои финансовые проблемы, потому что в банковской системе тоже сейчас будут проблемы. Не соглашайтесь на условия, которые для вас невыгодны. Вы будете это знать только, когда вы четко владеете информацией, которая у вас в кредитном договоре, и проговариваете это с банком. Еще один, одним важным финансово-экономическим фактором является отсутствие резерва. Мы с вами на прошлом занятии говорили о резервном фонде, мы говорили о том, насколько это важно. Те семьи, у которых резерв есть, пусть даже не сильно большой, не так, как мы говорили, на 3-6 месяцев, то вот сейчас как раз ситуация показывает, насколько важно иметь хороший резервный фонд. Если у вас в резерве есть обеспечение хотя бы на три месяца вашего семейного бюджета, то вы сейчас не так нервничаете и беспокоитесь, как если у вас вообще резерва нет. Резерв действительно это очень важно, очень нужно. И, к сожалению, очень много, я мониторю ситуацию, я отслеживаю, что происходит, как люди реагируют, и есть уже исследования, опубликовались о том, что очень маленький процент людей действительно имеет такой резерв. Это очень важно. Если у вас резерв есть, вы понимаете, что сейчас какое-то время вы будете оттуда выбирать деньги для того, чтобы обеспечить вас или вашу семью. Это нормально, это абсолютно нормально. И да, бывают такие времена, когда резерв нужно наполнять, а бывают такие времена, когда резерв нужно тратить. И э, в любом случае наличие резерва дает как раз психологическое спокойствие и уверенность. Если резерва нет, окей, не все совсем страшно, с ним, конечно, было бы легче, но найдется другая стратегия, как выходить из того положения, в котором мы сейчас оказались. Тоже еще об этом немножко поговорим. Ну и еще один из факторов, который я хотела бы тоже озвучить, это дополнительные расходы, которые могут быть связаны с ухудшением здоровья. Болеть дорого в принципе всегда. Сейчас в данной ситуации это тоже может быть очень дорого, тем более мы находимся на карантине как раз именно по э, проблеме, которая связана с сохранением здоровья. И очень важно относиться, с одной стороны, критично ко всей той панике, которая вокруг нас происходит. Да, мы помним про э, психологическое спокойствие, чтобы мы не впадали в панику, но в то же время очень критично относиться искать информацию перепроверять информацию расширять свой кругозор я тоже никогда не интересовалась вирусами что с ними происходит за последнюю неделю я перечитала столько информации сколько я наверное за всю свою жизнь про вирусы не читала но это моя безопасность и я хочу понимать когда я читаю информацию я хочу понимать, ну хотя бы приблизительно, что правда, что неправда, где манипуляция, и выработать для себя какой-то порядок действий. Вот перед началом нашего сегодняшнего эфира делились опытом. Кто как, что делает, какие могут быть меры, направленные на сохранение своего здоровья, на какие-то карантинные меры. Классная идея. Мы можем действительно друг с другом делиться, кто как делает, потому что прочитать одно, а как на практике происходит совсем другое. Да, мне очень нравится идея про то, что на входе в квартиру должна быть какая-то грязная карантинная зона, в которой остается верхняя одежда, снимается обувь, и в которой можно продезинфицировать и руки в тот момент, когда ты пришел с улицы. Это все здорово, но я живу в многоквартирном многоэтажном доме и у меня такова планировка что вход находится ровно на полпути к ванной и к туалету и поэтому если делать вот эту грязную зону на входе то я все равно через нее постоянно хожу неоднократно в санузел у меня ходит там собака и это не совсем получается и приходится подстраиваться и менять как-то вот вот ту ситуацию, которая у меня есть, ну окей, хорошо, собака регулярно выводит меня погулять и моются у нее лапы, мне кажется, что у моего пса такие чистые лапы не были, как за последнюю неделю, он сам этому очень сильно удивляется, он не очень понимает, что происходит, но важный момент, я так чувствую себя спокойнее, поэтому вот Два больших фактора, психологический фактор и финансово-экономический фактор, они очень взаимосвязаны, они очень друг с другом идут рядом, и нужно учитывать вот эти все моменты для того, чтобы сохранить трезвое мышление, для того, чтобы сохранить какой-то вкус к жизни, не упасть совсем в тревожности, в депрессию, потому что даже этот карантин, он через какое-то время закончится, и мы выйдем из этого карантина, и экономические последствия будут гораздо более долгосрочны, чем сам по себе карантин, потому что действительно сейчас экономика стран по всему миру они под большой угрозой и вот эти последствия мы будем выбирать еще достаточно долго для себя лично я приняла такую аксиому, то на что я не могу повлиять, на мировую экономику я повлиять точно не могу, я об этом не тревожусь на мировую ситуацию я не могу повлиять я об этом не тревожусь на свое поведение в карантине я могу повлиять, я не тревожусь, я разработываю, разрабатываю план действий и я выполняю этот план действий. Для того, чтобы сохранить свою жизнерадостность, для того, чтобы с минимальными потерями пройти через этот карантин. Ну а там как будет, ну, так и будет, будем решать проблемы по мере поступления какие же могут быть антикризисные меры, что можно предпринять. Так, нижняя строчка немножко съехала. Ну хорошо, я надеюсь, у вас потом будет примерно видно. Видите, слайд чуть-чуть не попадает. Итак, в первую очередь, контролируем наше психологическое состояние. Это важно. Какой-то ежедневный ритуал, который нас успокаивает, который нас радует, это хорошо и здорово, мы планируем сегодня на сегодня, максимум завтрашний день. Длительные планы не стройте сейчас, все может меняться, но, по крайней мере, сегодня-завтра мы точно планируем и придерживаемся плана. Еще одна важная вещь, уже говорила о ней, вот сейчас подробно коснусь. Рассчитайте необходимую сумму, которая нужна либо лично вам, либо для вашего семейного бюджета для обязательных и нужных расходов на ближайшие три месяца. Вы должны четко видеть цифру, сколько денег вам понадобится для того, чтобы покрыть обязательные и нужные расходы. Сейчас отминусовываются желательные траты, Потому что как бы не хотелось, но нужно сфокусироваться на обязательно. Помните о том, что нужен хотя бы небольшой резерв на случай, если кто-то из семьи заболеет. Потому что для этого нужны будут деньги, нужны будут ресурсы. Включите какую-то сумму на лечение, к примеру, в нужные расходы. И распишите на три месяца. Проанализируйте, посмотрите, сделайте аудит, насколько ваши доходы, ваши или доходы всей семьи, соотносятся э, с обязательными и нужными расходами. Действительно ли ваши обязательные расходы покрываются доходами? Что это нам даст? Это нам даст план действий и уверенность в том, что вам финансового ресурса. Будет достаточно на ближайшие три месяца. Через три месяца карантин пойдет, заболеваемость пойдет на спад, карантин закончится, мы начнем работать, пусть не так активно, как это было, там, скажем, полгода назад или прошлым летом, или прошлой осенью, но, тем не менее, доходы будут увеличиваться, особенно если вы сейчас без работы находитесь дома в карантине перепроверьте чтобы у вас соотносилось ваш доход либо ваш резерв который у вас есть на обязательные нужные траты конечно же откажитесь от незапланированных покупок вот смотрите какой важный момент мы начали с вами с того что нужно контролировать психологическое состояние почему потому что когда мы нервничаем когда мы тревожимся мы тревожность можем компенсировать чем Покупкой чего-нибудь ненужного. Сейчас это делать точно не надо. Откажитесь от незапланированных покупок. Даже если вы планировали какую-то крупную покупку и, например, накапливали, отложите по времени, перенесите, перенесите на осень. Так, извините, пожалуйста. Сейчас у нас возьмут и отключится. Нет, не отключится. Перенесите на осень какую-то крупную покупку, если сейчас вы можете без нее потерпеть и обойтись. Оптимизируйте расходы, пересмотрите категории трат, на что вы тратите, и подстройтесь под сумму вашего дохода или сумму вашего резерва для того, чтобы вы не выпадали по финансам из этого. Важный момент – установите лимит трат на банковской карте. Зачем это сделать нужно? Основная масса оплат сейчас идет через банковскую карту. Ну, потому что, во-первых, это безопаснее даже с точки зрения здоровья на денежных банкнотах. Очень много может быть и вирусы, и инфекции различные, возбудители инфекции содержатся. Но это, в принципе, и раньше всегда было. Но сейчас это особенно актуально, и большинство людей стараются уйти в безналичный расчет. И вот тут два фактора может быть. Первый растрачик с вашей карты – это, конечно же, вы. Помним про свое нестабильное психологическое состояние. Легкость оплаты в интернете. Ну что там, три раза щелкнул на клавиши, да, и ты уже себе не заметил, как купил что-то, а деньги с карты списались. Поэтому, когда у вас стоит лимит трат на вашей карте, то как минимум у вас будет дополнительная преграда, которая будет вас стопорить от ненужной покупки. В то же время лимит трат на карте – это защита вашей карты от мошенников. Если мошенники, воспользовавшись вашими данными, где-то размещенными на каком-то фишинговом сайте, захотят получить доступ к карте, на которой стоит лимит трат, то э, таким образом у вас не спишутся деньги с вашей карты, потому что она не заблокирована, но там стоит лимит. У меня сейчас э, на моей банковской карте стоит лимит ноль. Если мне нужно сделать покупку, то перед покупкой я в приложении поднимаю себе лимит ровно на э, ту сумму, которую мне нужно, делаю оплату и после этого я снова возвращаю лимит в ноль. Если вы не пользуетесь приложением, такую операцию можно сделать в телефонном режиме. Выясните для себя, как это можно сделать, уточните в своем банке. Если вы не очень хорошо умеете пользоваться картой, и если вот сейчас то, что я вам рассказываю, для вас кажется очень сложным, малопонятным, обратитесь к вашим детям, обратитесь к вашим внукам. Попросите их, пожалуйста, чтобы они вам помогли с этим разобраться. Вы один раз разберетесь, вы получите новую финансовую привычку быть финансово грамотным, управлять вашей банковской карточкой и потом, когда кризис закончится, этот навык у вас останется. Он вам пригодится еще не один раз. На самом деле это не так сложно, как кажется. Первый раз найти, разобраться, да, нужно потратить время, но поскольку мы с вами сейчас не сильно много передвигаемся по улице, у нас есть время этим заниматься. Вот как раз хороший повод разобраться, как это работает. И это обезопасит ваши деньги. Ну и э, еще одна из антикризисных мер – стремитесь погашать обязательства по кредитам. Э, старайтесь сейчас, я понимаю, что сейчас это будет очень сложно, трудно. Э, иногда себе придется в чем-то существенном отказывать но э, сохраните темп погашения кредитов. Чем быстрее вы расплатитесь с кредитом сейчас, тем легче вам будет летом и осенью. Не накапливайте сейчас э, дополнительные долги в виде просрочки. И несколько слов об дополнительных источниках дохода. Возможно, вам сейчас покажется, что э, это звучит как издевательство. Как можно дополнительно зарабатывать, если даже я не получаю в том объеме, в котором я получила там, свой доход еще в прошлом месяце? Либо мой доход и так маленький, вот сейчас мы... Э, все возможно, и кризис открывает дополнительные возможности. Что-то закрывает, и в то же время какие-то дверки новые открываются. Э, имейте терпение. Сохраняйте психологическое спокойствие и имейте терпение, потому что катиться вниз всегда легче и быстрее, чем подниматься на гору. Когда речь идет о том, что мы зарабатываем, мы что-то делаем, мы обмениваемся своими ресурсами, своими навыками, своими знаниями на какой-то другой ресурс через деньги, хотя сейчас это может происходить бартером, когда я меняю то, что я могу сделать на э, навык другого э, человека, это, это нормально, это тоже может быть, помните об этой возможности, если вам сейчас недостаточно денег что-то купить, говорите, что вам нужно и говорите, что вы можете предложить взамен. Возможно, кому-то нужно то, что умеете делать вы, и человек вам может дать не деньги, а взамен что-то, что будет полезно для вас. Хороший способ э, тренировать коммуникацию. Ну, озвучивайте, что вам нужно. Ну и терпение, да, работайте. Э, если вы привыкли полагаться только на свои силы, то ничего нового в вашей жизни, особенно ничего нового в вашей жизни сейчас происходить не будет, потому что неприятности, какие-то жизненные обстоятельства не встанут на вашем пути, вы всегда это делали, сделайте и сейчас. Найдите вторую работу, либо найдите новую работу, либо новый источник дохода взамен вашего постоянного который был раньше, сейчас на карантине у вас появилось больше времени, вспомните те навыки, то, что вы умеете делать. Лепить вареники, пельмени, это можно сделать, и это можно кому-то продать, для кого это будет актуально. Вы можете что-то шить, строчить, сейчас активно как средства защиты строчат маски. Через время, к лету, швеи точно не будут без работы, потому что кому-то нужно будет ушить, а скорее чаще расшить юбку, потому что мы почти без движения, и к лету гардероб может не подойти и будут обращаться к швеям. Возможно, сейчас сложно предположить, как поменяется экономика однозначно она поменяется, однозначно поменяется востребованность в каких-то навыках. Как это будет, мы пока не знаем, это очень интересно, это может пугать вас в то же время, но посмотрите на это как на возможность, и замена работы, либо выполнение каких-то услуг, которые вы можете делать сейчас, может быть как раз прекрасное время, подучиться работать в онлайне. И сейчас очень много людей, очень много бизнесов, которые переходят в онлайн. Вы умеете хорошо написать текст, отлично, кому-то это понадобится. Вы умеете, вы можете там моделировать или организовывать техническую какую-то работу. Супер, предлагайте ее, но сейчас и как раз хороший способ этому научиться. Очень много различных курсов, которые выходят в свободном доступе, когда можно обучаться и можно потом строить заново свой источник дохода и на этом зарабатывать. Занимайтесь тем, что вам нравится. Работа в удовольствии, а не только с целью накопления или с целью, Заработка минимума для выживания сделает вас увереннее и счастливее. Возможно, вы всю жизнь хотели что-то делать, но ходили на нелюбимую работу. И сейчас все равно на эту работу вам идти не нужно, делайте то, что вам нравится. Вам хочется выращивать дома цветы, выращиваете их, предложите, кто-то у вас их купит, кто-то захочет порадоваться. Недавно видела у нас в одной из групп, писали, где, где можно купить сейчас букет цветов. И действительно это проблема, мы никогда не думали, что мы с этим столкнемся предлагайте, предлагайте людям то, что вы можете, предлагайте людям, делитесь своим ресурсом, обменивайтесь своим ресурсом, и это позволит нам пройти через этот кризис. И, собственно говоря, один из, одна из рекомендаций, то, с чего мы с вами начинали сегодня, определите себе цену, окружающие люди всегда будут стараться занижать вашу ценность. На рынке это так и происходит. Покупатель торгуется купить подешевле, продавец торгуется продать подороже. И когда мы выступаем в роли покупателя, мы, конечно же, сбиваем цену, мы стараемся занизить эту цену. И когда мы продаем свои товары или свои услуги, мы будем стараться ее сохранить. Мы говорили с вами в начале сегодняшнего вебинара о самооценке. Если ваша самооценка невысока, если лично вы не цените свои усилия, то ваш покупатель будет снижать вашу цену. Вам нужно в первую очередь в себе разобраться, сколько стоит ваш товар, сколько стоят ваши услуги и назначать твердо цену, мотивируя, почему эта цена такая. К примеру, если вы что-то шьете или делаете выпечку, вы можете посчитать себестоимость, сколько у вас ушло материала, правда? А добавить еще какой-то процент за время, потраченное на изготовление, и таким образом вы можете составить цену. Как быть с услугой? Если я до этого обучалась там 10, 15, 20 лет чему-то, и сейчас, ну вот, к примеру, моя услуга, ну, я разговариваю, да, то сколько стоит моя услуга за то, что я разговариваю? Ну, нисколько, что тебе, трудно поговорить, что ли? Нет, не трудно. Но для этого я 10 лет работала на финансовом рынке, и я тренер с 2007 года. Я постоянно вкладываю в себя, я постоянно обучаюсь, это тоже стоит затрат, и когда я рассчитываю стоимость, мою стоимость, сколько стоит моя услуга, я это все тоже беру в расчет, потому что э, часто приходится с предпринимателями общаться, когда предпринимателю очень трудно э, сделать калькуляцию стоимости услуги. С продукцией, с производством продукции проще, с услугой сложнее. Поэтому определите цену, стоимость товару, который вы делаете, продукту, который вы делаете, определите стоимость вашей работы. Даже если вы работаете по найму, вы не работаете как предприниматель, то в любом случае работодателю вы предлагаете какие-то компетенции, ваши навыки и компетенции, то, что у вас есть. Оцените, сколько это стоит. К сожалению, наблюдаю такую тенденцию, что и вы, наверное, это отметили, очень много людей, которые из обычных, привычных продаж перешли в онлайн, готовы предлагать свои услуги, ну, либо минус 50, либо вообще бесплатно. О чем говорит эта тенденция? Эта тенденция говорит о том, что люди очень сильно испугались того, что они не получат денег вообще. А почему это происходит? Это происходит потому, что... Настолько изменилась привычная модель бизнеса, привычная модель работы, что действительно есть страх, мы боимся, мы боимся, что по-новому у нас не получится, и мы готовы обесценить себя. Ну, плюс это еще вынуждены делать те, у которых сейчас нет резерва, и еще это ухудшается какими-то кредитными обязательствами. Да, там это, ну, в принципе, может быть оправдано, потому что нужно хоть что-то заработать. Но если у вас есть даже небольшой резерв, если вы понимаете, что этого резерва плюс, допустим, сниженного дохода вам будет хватать на ближайшие пару месяцев, осмотритесь что происходит вокруг переоцените поработайте в первую очередь над собой над своей ценой напишите для себя стратегию как теперь вы можете выстраивать? Посмотрите, чего вам не хватает, каких навыков, может быть, подтянуть каких-то людей. Сейчас очень здорово кооперироваться и договариваться сообща. По одному это сложно будет делать. Поменяйте бизнес-модель, не бойтесь. В принципе, сейчас и так страшно. Не надо бояться, пробуйте, пробуйте новое. Инвестируйте в себя. Это вот то обучение, дополнительное образование, саморазвитие, которое сейчас есть возможность сделать прекрасно. Очень много разных в онлайне курсов, которые стоили денег, которые, за которые нужно было платить, сейчас можно получить на безоплатной основе каждая копейка, которую вы потратили на образование, приведет вас к дивидендам в будущем. Сейчас, по сути, вы можете тратить время, у вас это время появилось. Расценивайте паузу, которая появляется в работе, как возможность инвестировать себя в свое образование, в свое обучение. Из любого положения есть выход. Один, так это точно а чаще этих выходов несколько. Страх и паника перекрывает возможность увидеть эти выходы. Ищите, ищите эти выходы. Наш курс с вами – это тоже поддержка, поддержка того, что можно найти дополнительные резервы в себе, можно найти дополнительные возможности. Будьте гибкими, будьте изобретательными. Сейчас это очень востребовано, в то же время это очень интересно и очень здорово не сидеть сложа руки и э, похоронить себя уже и сказать, ну все, все лучшее в моей жизни уже было и закончилось. Это на самом деле не так, потому что сейчас весна, сейчас прекрасно, природа оживает, мы вместе с природой тоже сможем перейти в новое состояние, мы станем сильнее, мы станем лучше потому что мы гибкие и изобретательные. Для того, чтобы вы совсем не расслаблялись, у вас будет домашнее задание. Домашнее задание по сегодняшнему вебинару. Берете лист бумаги, делите его на две половины, слева, честно, вот честно для себя, напишите ваши страхи я боюсь вот самого худшего, я тревожусь вот об этом, а вдруг произойдет вот это вот страшное-страшное, напишите. Справа напишите, пожалуйста, то, на что вы можете опереться в трудный момент, то, чему вы можете сказать, я благодарна, я благодарна тому, что моя семья сейчас возле меня, я благодарна тому, что даже если не все мои родные рядом со мной, вот у меня сейчас муж в другом городе, сын в другой стране находится. Я благодарна тому, что у меня есть интернет, и я могу с ними общаться, и я могу знать, как они себя чувствуют. И так далее. Напишите вот те, ту благодарность, которая у вас есть. Посмотрите, на что вы можете опереться, посмотрите, что вы можете, кто рядом вам может помочь. Экономическое, это мы работаем с вами с психологическими факторами. Экономические факторы. Рассчитайте на ближайшие три месяца сумму ваших обязательных и нужных расходов. Если не до конца понятно, как у вас в рассылке есть видео, посмотрите видео, пересмотрите еще раз формирование бюджета, и там точно я рассказываю, чем отличаются обязательные, нужные и желаемые траты. Сядьте вместе с вашей семьей, вместе с вашими детьми, с вашими родственниками, разработайте собственный антикризисный план действий на ближайшие 6 месяцев. Почему не на 2, почему не на 3? Помните о том, что последствия экономические от карантина будут длиться гораздо дольше. Финансисты говорят о том, что до 18 месяцев это может быть. Не пугаю вас совсем, будьте готовы к этому, поэтому разработайте свой собственный антикризисный план на 6 месяцев. Будьте примером для вашего окружения, для вашей семьи, для ваших друзей, которые провалились в тревогу, поделитесь вашими антикризисными идеями, напишите позитивный пост в соцсетях, кроме перепоста сводки новостей, как все плохо, за вас это сделают ваши знакомые и незнакомые, поделитесь чем-то хорошим, поделитесь какими-то своими, может быть, инсайтами, которые у вас будут после выполнения данного задания». По-прежнему на мой электронный адрес вы можете прислать ваш отзыв. Что я подразумеваю под отзывом? Напишите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда вы делали, когда вы думали о ситуации, когда вы послушали вебинар и для себя что-то приняли какое-то решение, вы написали, посчитали расходы, что вы теперь чувствуете с этим. Если вы будете писать какие-то позитивные посты на своих страничках в соцсетях, пришлите, пожалуйста, нам тоже важно это узнать, почитать, с интересом перечитаем, пришлите ссылку, поделитесь с нами тоже, потому что мы с вами вместе, мы вас поддерживаем. Абсолютно искренне я лично и вся команда, которая работает, желает вам финансовой стабильности, будьте здоровы при этом, спасибо вам большое, что мы вместе идем командой. 20.01, я четко контролирую время, чтобы не задерживаться. Можно время все сверять, спасибо большое. Очень все лаконично, очень все понятно, на мой взгляд. Я думаю, что участницы могут тоже сказать свои мнения. Да, будет очень здорово, если вы сейчас голосом поделитесь. Да, можно включить микрофон и сказать. Или вопросы, если какие-то остались, с удовольствием отвечу. стесняются. Ну, а, я надеюсь, что... ну, мы уже третий вебинар собираемся вместе. Я надеюсь, что у наших участниц будет время, они напишут нам это в письменном виде. Я хочу напомнить, что наш следующий вебинар... Спасибо, Ира пишет. Спасибо большое, интересно и позитивно. Спасибо, Ира большое. Я надеюсь, что наш следующий вебинар ничего не изменится. 16. Апреля. Мы с вами встречаемся. Еще раз прошу обратить внимание, что сейчас поменяли в некоторых странах время на летнее. И теперь у нас у всех одинаково время. В 19 часов мы начинаем. Спасибо всем большое. Здоровья и удачи! До скорых встреч! До встреч. Всего доброго! До свидания!